Друган, друган у нас теперь есть Мячик, смотри, мячик это бонус Что с ним делать? Что с ним делать? Ну, в, топи а? в топи за то, что я его так долго тяжело нес Ногой? Ну, теперь, как Ногой Пойдем.